Дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlayGames С вами я, София у нас правила хождения Шерлока на сто процентиков. Если вдруг что У нас тут какая-то вот что-то Возникло в главе Патрик Кернс Гарпунер с морского единорога Живет в дешевой комнатушке В пригороде его постоянно Можно увидеть в пабе морская ведьма Где он борется на руках за деньги и выпивку Прекрасно Прекрасно Погнали тогда нам нужно одеться как матрос И пойти туда Отдеваемся Шкафчик И смотрим, какие у нас, смотрите Повседневный, черный Коричневый Зеленый Серый, светлый Бандит фермы Халат Моряк. А почему закрыто? то Гримерным столом. Так. Прическу. Да, оставляем такую же прическу. Нормально. Сейчас вы выберем баручку ему. В смысле? Алло. Так. Хорошо. Подожди. Что-то пошло не так. Что-то пошло не по плану. Так, поговорим со мной, братан. Next, что будем делать дальше, Холмс? Так, так, так, так, так, так, так, так. так подожди, что, что ты мне показываешь? Во-первых, э, отчаянная ревность нет, невинный плирт у нас. Э, невиновность Хартли. И все. Так, мы, значит... Так, не, -не, не туда, не туда, не туда, не туда. Не туда, или же выйти, выйти отсюда, выйти. Так. Смотрим. Раскрыть. Так, так, так, так, так. Что-то я, видимо, это самое. Я уже забыла, запуталась. А, проверить Патрика Кернеса. Если Кисет принадлежит Патрику Кернесу, доказывать на его присутствие на месте преступления, но это нужно доказать. Короче, блин, <свят> если я хочу поговорить с Кернесом, не спугнув его, придется одеться моряком. Вот, господи, вот, вот, вот, я что-то это, это затупила, запуталась, что-то вот, вот папа морская ведьма, я, я что-то вообще, я про этот момент вообще забыла. Как-то вот так вот это вот сюда случилось. Давайте все, шкаф а, повседневный нараспашку вот моряк, вот все, открыт. И теперь это самое. Давайте, усики. Усики. Всякие там пропуски кое-куда. Давайте как-нибудь. А, вот подходит. Ой, вот, вот это вот хорошо. Нет. Вот это вот, тоже вот. Для моряка самое оно. Это как слишком ухоженно. Это нет. Это для какого-то китайского чайна там вот это вот. Это нет. Вот это вот, кстати, для матросов все вот это вот. Вот это тоже. Вот, вот это вот хорошо. Будет такой вот весь. Прям. Знаете, прическа, что там? Хе-хе, нет. Так, что у нас тут? Фу. Фу. Будет лысый. А, вот такой вот нормально. Для... На, моря... На моряка поход. Похож. Это как-то слишком деловито. Это тоже не подходит. Не, не, это какой шофер. Это тоже какой -то шофёр. Это шофер. Не, не то, не то, не то. Вот сейчас, вот, вот такой вот думаю, да? Сойдёт такой какой-то. Не, вот так вот, во, во, во. Колхмады, ну моряк такой прям моряк. Вот да, вот прям моряк. Смахивает вот вообще вот морячок. Прям то, что надо. Все, пап, морская, морская ведьма, я иду к тебе. Ну, а ч? Ну, похож на барика? Похож. Одеж одежда моряцкая. Морда тоже моряцкая. Все прекрасно. А пап. Все веселятся, отдыхают. Можно вот. Побросать всякую фигню, тут походить, тут посмотреть. Кстати, вот наш и Патрик Кернс. Давайте сразу с ним заболтаем. Здравствуй. Ты Кернс. Чего-то хочешь? Well, the Я the только слышал о битве на руках здесь. Похож, ты этим занимаешься. Я тоже готов. Я начинаю здесь тишелингов. Идет. Пацанчик. Пацанский разговор. Так, следите за выражением лица Патрика Кенса, чтобы угадать его движение. Надо держать, ослабить. И весь уйти наоборот, следите за выносливостью. Ну давай. Объясняю. Когда он с таким лицом, типа, все, все окей. Вот когда он так вот напряженный, надо удерживать. Когда он такой средний, он, типа, набирает силы. Вот он начинает двигать. А тихо-тихо-тихо-тихо. Все, видите, расслабился. Мочим. Сле средняя напряженность, это он набирает силы. Тоже набираем силы. Набираем, набираем, набираем, набираем. А, удерживаем, удерживаем. Набираем силы. Эть! Я тебе сейчас дернусь. Все, валим его, валим, валим, валим, валим. Так. Валим. Валим. Так, он удерживает, набирает силу. Валим. Да, yep. а выдерживает. Так, пошел мне валить? Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Так все, набираем силы, набираем силы, набираем силы. Так, он тоже набирает силы. Расслабился? Валим, валим, валим, валим, валим, валим. Он расслабленный. валим. Так, нет, недоволен. Набирает силы. Пытается не завалить. Нет, успокоился? Валим, валим, валим, да, что? Это, что такое, говнюк-то? А? Набираем силы, набираем, набираем, набираем. Валим, валим, валим. Так, он удерживает. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Валим. Давай, мы его почти завалили. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Да, ё мое, набираем сил, набираем, набираем, набираем. Набираем. Тихо, тихо, тихо. Ать! Спадла. Набираем, набираем, набираем. Валим! Валим! Набираем силы. Валим. Так, тихо. Он удерживает. Валим, валим, валим. валим. Ать, тихо, тихо, тихо, тихо. Да собака, да прекрати ты. Просто когда начинаешь. Так, он удерживает. Валим. Да и почти живеть. Тихо, тихо, тихо, тихо. Не, не прокатит. Валим! Валим! Почти, почти завалили! Давай, давай, давай, давай, давай! Набирай силы, набирай силы, набирай силы. Спокоен. Валим! Набирай силы! Эй, это удерживаем! Удерживаем! Тихо, тихо, тихо. Удерживаем! Валим. Давай. Давай, братишник. Давай. <свят> Завалили. Тебе повезло. Я отвлекся. Попробуем еще this. раз. Так, давайте мы считаем его. У вас сразу вот кольцо. Золотая серьга. Погнали дальше. А, дешевая одежда. Сильные руки. Желтые ногти. Татуировка моряка. Ну что ж, давайте его еще раз. Продолжим. Еще раз его валим. Я готов пытаться right. еще раз. Прекрасно, если play, хочешь потратить might... все деньги. Никаких no problem, проблем. Man. Погнали. И у него нужно выиграть несколько раз. Так, пошли его, валить, пошли. Ать, удерживаем. Пошли валить! Нет. Держим, держим, держим, держим, держим. Пошли валить! Валим, валим, валим, валим! Удерживает. Падла, удерживает. Ать, валим, одерживаем. Валим! Валим! Валим! Валим! Набираем, набираем, набираем силы, он тоже набирает силы. Валим! Вот так тебя! А? Лошара! И подзаработали чуть-чуть. Неплохо для тебя! Я думаю, ты сильнее, чем кажешься. Вот твои 10 шиллингов. Я куплю тебе выпивку. Вот правильный победитель. Хорошо, давай выпьем. Ай, хорошо. А ты хорош. Похоже, ты смог устроиться в жизни. И у тебя есть деньги. Не особо много. О, ладно, по крайней мере ты не так беден, как я. Нет работы. Почему ты говоришь, что беден? Нет работы? Я гарпунчик. Но видишь ли, киты попадаются редко. И за них не особо много платят. В итоге я обнаружил себя здесь, соревнувши... соревнующимся за выпивку. Гарпунчик. Гарпунчик? Интересно Ты в переделках побывал, я думаю Конечно Дюжина лет прошла всех времен, когда я был моряком Я все повидал Со стариной Уолсом Чертовым Черным Питером Великим Роджером Мы ходили к мысу Доброй Надежды Черный Питер Черный Питер, говоришь? Я слышал массу слухов о нем он был жутким из всех. Гном и жестоким. Размахивал кулаками направо-налево. Он был тираном, а не капитаном. По крайней мере, не таким хорошим, как великий Роджер. Понятно. Да, мне рассказывали жуткие байки о Черном Питере. Но вот худшего... худшего ты не услышал. Еще в опивке? Расскажи мне, и возьму еще выпивку. Это случилось в 1883 году, в августе того года. Питер Керри был капитаном морского единорога, а я гарпунщиком. Мы выбрались из ледяного затора по пути домой. Однажды вечером я заметил маленькую яхту, которую несло к северу. И всего одного человека, который не был моряком. Экипаж должно быть... Подумал, что надо спасаться, и отправился в плавь к Новоровежскому берегу. Думаю, они все утонули. Мы взяли человека на борт. Кто это был? И кто это был? Я не знаю. Пока мы плыли, он со Шкипером вел долгие разговоры. Его багаж состоял из одной жестяной коробки. Странно. Ага, а вторую ночь Незакомис исчез. Никто не знал, что случилось с ним. И, конечно, никто не спросил Черного Питера. Ну, ты знал. А ты знал, что случилось, ведь так? Так. Я видел, как Шкипер связал ему ноги и отправил за борт прямо на моих глазах ночью. За два дня до того, как мы достигли шотландских огней. Черный Питер убийца! Ой, да, и те, кто его знает, не удивились, бы, услышав это. Но все это должно остаться между нами, ладно? Конечно. А подложить кисет. Пойду в туалет. Я на секунду. Хожу в туалет. Я буду зря с твоей выпивкой. Так, давай-ка. Подложить кисет. И вот так. Хе -хе, закинули. Так, что ты там? Во-первых. Давайте вот так вот постепенно. Патрик Кернс, профессиональный гарпунщик. Как и многие маяки, он часто курит, о чем свидетельствуют пожелтевшие кончики пальцев. Патри Кесс рассказал о том, как в августе 1883 года на его глазах Питер Керри столкнул человека за борт. Этого мужчину накануне едва спасли. Им очевидно был Джошуа Неллиган. Питер Керри постарался скрыть убийство отца Джона Неллигана. Та -та -та -та. Так, у нас еще один персонаж нарисовался. Патрик Кернс опытный гарпучик в настоящее время безработный. Часто бывает в морской ведьме, заведении, популярным среди моряков, любящих побороться на руках за деньги. Много курит, часто заметно попожел... а, Много курит, что заметно пожелтевшим пальцем. А Положите сет в карман. Кернса, и проверьте, его ли он. Возвращаемся. Сходили в туалет, так чисто вышел и развернулся обратно. Табак! У тебя есть табак? Мой докончился. Не, не, я потерял свой кисет. Не, не знаю, где. Подожди-ка. А это, это что? О, это твой табачный, табачный кисет? Ну, ну, я как бы. О, О, это, О, он. О, О это он! И не пропадать! Okay. Ладно, мне надо идти. Я знаком с капитаном, который собирается в экспедицию на Кейп-Код. Капитан Хаб его зовут. Он командир Пекода, ему могут понадобиться хорошие гарпунчики. Замовлю словечко за тебя. Давай, если хочешь. Я закончил тут. Пора идти. Ну, пошли. Так. Ну, смотрите, что у нас тут получается. Что у нас тут так, кесет Патрика Кернса. подтверждение Патрика кернса, табачный кесет принадлежит ему, что доказывает его присутствие на месте преступления. Патрик Кернс, э -э, гарпунец морского единорога, живет в дешевой комнатушке, так, так, и так, так, где он борется на руках за деньги и выпивку. Кисет доказывает вину, Кернс подтвердил, что это его кесет. Это означает, что он был на месте преступления и виновен в убийстве. Кесет доказывает визит. Кернс подтвердил, что это его кисет и означает, что он был на месте преступления, но не обязательно доказывает его вину в убийстве. Пам-пам-пам! Кернс виновен! Петра Керри убил Патрик Кернс. Кернс профессиональный гарпульчик. Его табачный кесет обнаружили в хижине Керри. Обвинить Кернса. Патрик Кернс, хладнокровный убийца, он виновен в убийстве Питера Керри и должен быть наказан. Помиловать Кернса. Патрик Кернс убил Питера Керри, но не непредумышленно. Это была самозащита от вооруженного и разъяренного пьяного моряка. Ну, то, что они пили это точно. Ну, Кернс, он не выглядит агрессивным, да? Давайте так. Давайте сначала обвиним его по полной программе. И посмотрим, что будет, если мы вот прям... Ум... Ты виновен. Ты вот прям виновен. Продолжаем. На следующий день. Если не возражаете, мистер Холмс, вы не могли бы мне все объяснить? Как я сообщил вам по пути сюда, Патрик Кернс убил Черного Питера. Но зачем везти меня сюда? Разве не лучше было поискать его с Это бесполезно, поскольку он присоединился к нам через 20 секунд. А, присоединиться к нам через 20 Если это шутка. Нет. Я услышал, как открылась дверь. Приготовься. Добрый день, джентльмены! Панечка дал мне записку от капитана Ахаба. Я туда пришел! Он здесь? Безусловно, туда! Но вместо вашего капитана разрешите прислать вам инспектора Лестерда из Скотланд Ярда? Это означает. Это означает, друг мой, что вы арестованы за убийство Черного Питера! Что? Что, ловушка? Думаете, сможете меня взять? Сюда! Сюда, ну уже! А я говорю, что избрал получил харю. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Увернулись, дали в морду. Отлично. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, еще дали. Хорошо, хорошо, хорошо. Тихо, тихо, тихо. А, тихо. Увернулись и дали в морду. Замечательно. Ввер... Вверх. Ой, хорошо. Это сейчас было неожиданно. Еще на клавишу нажать надо было. О! Убили. Лестер, <реклама> ты в порядке? Сможете встать? <реклама> Ох, моя челюсть! Херон застал меня всплохо, мистер Холмс! Иначе бы он увидел, на что я способен в. <реклама> О! Да. Ему повезло. <реклама> Но вы его взяли? Это было довольно легко. Он потерял равновесие, когда вам врезал. А вы занимались боксом, я знаю. Должно быть, вы его сильно ударили. Он без сознания? Нам нужно вызвать полицейский кэп и затем отправить вас в больницу. Да, хорошо. Нет, не нужны больницы. Препочту оставить все между нами. Понимаете? Разумеется, инспектор. Дело закрыто. Питер Керри был убит Патриком Кернсом, профессиональным гарпунчиком, единственным, кто был способен совершить такой точный бросок. Его табачный кисет обнаружили в хижине Керри. Охладнокровный убийца вы решили отдать его под суд. Найден улик 16, Кернс виновен, обвинить Кернса. Так, другая версия. Ходить перейти к другому заключению и игра... Так, так, так, так, так, так, так, так, так, да. Сейчас мы посмотрим на немножечко другую его сторону. А, помиловать Кернса. Правильно, Кернс убил Питера, но непредумышленно это была самозащита от вооруженного и разъярена пьяного моряка. Подтверждаю моральный выбор. Как вы считаете? Ты Все действительно так? Продолжаем. На следующий день. Добрый день! Должно быть я ошибся адресом? Я бы хотел поговорить с капитаном Махавом. Это вы? Нет. Меня зовут Шерлок Холмс. Тот детектив. И вы хотели меня видеть? Верно. Нам нужно поговорить. О чем? О черном Питере, который был убит Карпудом в собственной хижине. Вы знаете? Да. Да. Как? Табачный кисет. Вы признали его. А, моряк. Это были вы! Невероятно! Ну, ладно, я сознаюсь. Но если вы правда все знаете, то вы в курсе, что я не хотел его убивать. Он вынудил меня. Я знаю. Вам известна история с акциями? Вы нуждались в деньгах? «Да, я всего лишь хотел, чтобы он поделился. Я безработный подумал, а вдруг он поможет мне?» «Но он отказался и начал оскорблять меня. Я напомнила ему, что...» «Знаю об убийстве в море в 1883 году. Но затем он обезумел, когда я заговорила о его сокровище. Мне этого хватило времени бросить гарпун в него, прежде чем он бросился на меня с ножом. Вы знаете правду. Что вы теперь сделаете?» Я попрошу вас вернуть акции. Немного оставьте себе. Они вам понадобятся. Лучше бы вам покинуть страну на несколько лет. И вы не сообщите в полицию? Я ничего не скажу, если вы вернете деньги. Хорошо, сделаю так, как скажете. Но как же инспектор Лестрейт? Я с ним разберусь. До свидания. Некоторое время спустя. Хорошо, что вы пригласили меня, мистер Холмс. Нам нужно поговорить. О чем же? Как это о чем? О нашем деле, мистер Холмс. Ваш маленький оборванец передал мне письмо по вашему поручению. Его зовут Уинкс, инспектор. Сообщили мне, что дело раскрыто. Ну, мистер Холмс, кто ж убийца? И где он? В Морге. Что? Его имя Пабло. Ковентрау... Трау. Он был на корабле с Питером Керри и работал горбунщиком. Я вам все расскажу, инспектор. Но успокойтесь, мисс Хадсон принесет вам нам чай и апельсиновый пирог. Апельсиновый пирог? Байбал, у тебя мистер Холмс. Он мой любимый. Некоторое время спустя. А, мистер Холмс, инспектор Лестри посоветовал мне поблагодарить вас за то, что вы очистили мое имя. Он также сказал, что он сказал мне, он что вы меня и звали. Я пришел, как я только смог. Не могу варить свои признательности, все, только благодаря вам этот кошмар закончился. Полагаю, это принадлежит вам. Бумаги моего отца. Невероятно. Но как вы их нашли? Слишком долго объяснять. Расскажите мне. Это невероятно. Вы, Вы гений. Это и есть объяснение. До свидания, мистер Неллигант. И удачи вам. До свидания, мистер Холмс. И спасибо. Огромное вам спасибо. Та-та-та-та-та. Ну чё, теперь зажимаем Space и смотрим. Найдено. 16 из 16. Заключение. Кернс виновен. пам Э! Сто! У нас там, конечно, еще будут сейчас это другие задания, другие там убийства, расследования и так далее. Но ⁇ -мо ⁇ на сотни же. Судьба черного Питер Питер Керри был убит Патриком Кернсом, профессиональным гарпунчиком. Единственный, кто смог сделать такой точный бросок, его табачный кислоты, та, та, та, та, та, та, та, но убийство произошло в целях самозащиты от вооруженного и разъяренного пьяного моряка. Насколько мы знаем, он был убийцей, говняком, козлом и вообще. Вы решили отпустить Патрика Кернса. Я считаю, это самый лучший выбор, самый правильный выбор. Вот. Принять версию. Внимание, вы сейчас закончите это дело. Сохраненные данные этого дела будут удалены. Нажмите «Да», чтобы подтвердить свой моральный выбор. И перейдите к следующей главе. Нажмите «Нет», если хотите сделать другой выбор. «Да». Судьба Черного Питера. Ваш рейтинг. Рейтинг лично сочувствующий. Ох, статистика дела. Люди, решившие дело так же, как и вы, люди делают такой же выбор, моральный выбор. Что-то... Интересно, мне что-нибудь покажет? Сочувствующий, такой сердешко. Ну, тут как бы оно больше, концовка больше раскрыта. Во-первых, он признался, сказал то, что да, так и было. Рассказал всю историю, как оно случилось, как оно было, да. То есть, и еще теперь жена этого придурец. Теперь может это спокойно быть другим садовником вот этим вот. Парнишка получил свои акции, теперь счастливый и довольный. Статистику меня, сволочи, так и не показали. Ну и ладно, ну и пошли не в пень. Но ну и не нужна мне ваша статистика. Тайна исчезнувшего поезда, наша следующая задача. Ну мы ее так, чуть-чуть посмотрим. Это поиска за город пойдет нам на пользу. Mm. Mm. Как ваш друг и ваш доктор, yeah. я настоятельно советую вам полностью сменить обстановку. Scene. Свежий воздух, бодрые прогулки, наблюдение за птицами. Звучит не непри... Я имею в виду. Конечно, это звучит восхитительно. Но вы так и не сказали, кто ваш друг. Кто То к тому мы едем в гости. Он любитель пчел. Любитель пчел? Имейте в виду, он их разводит? Должно быть, мисс Ханслен несет теплые вещи, о которых я попросил. А кое-кто желает вас видеть, мистер Холмс. Нет времени, прогоните его, кем бы он ни был. Да, Холмс, нам в самом деле пора отправляться. Майкрофт. Майкрофт. Шерлок. О, мистер Холмс, возможно, вы не помните меня? Я доктор Батсон. Мы встречались в клубе Диоген несколько лет назад. Я описала о нашем знакомстве рассказе, который озаглавил Чокнутый переводчик. Он нас помнит, Ватсон. Мой брат помнит все, и именно поэтому его так ценит в правительстве. Мы собираемся отправиться на вокзал. Я знаю. Вы знаете, Шерлок, мне нужна твоя помощь. Появились люди, представляющие угрозы для нашей страны и королевы. Ты должен помочь нам этим своими методами. Нужна помощь? Не те слова, с которыми ты ассоциируешься у меня, Майкрофт. Я написал тебе письмо, но ты не ответил. Это дело касается не политики, а людей. Людей, которых на тех, похожих на тех, которых ты пытаешься защитить в своих небольших детективных увлечениях. Что касается политики, если я речь о тебе, Майкрофт, я не заинтересован. А предложи своим агентам, шпионам или кому похуже взяться за эту работу. Ты защищаешь своих людей, но они имеют до крайности мало общего с теми, кому я предпочитаю помогать. Уверяю тебя, в этом все и дело. Ты думаешь так же, как и они? Кто такие они. Веселые молодцы. Он говорит о веселых молодцах, шайки террористов, идеалистов. Шерлок, пожалуйста, обдумай это. Они замыслили что-то дьявольское. Твоя страна нуждается в тебе. Ты нуждаешься во мне, Майкрофт, и ты не вся страна, хотя если ты еще немного прибавишь в талии... Миссис Хадсон, в чай нет необходимости. Доктор Ватсон, проводник поезда мистер Паркер предупрежден, что вы опоздаете на 7 минут. Ваши места в четвертом вагоне, поезд будет вас ждать. Шерлок! Наслаждайся, пребываем с... в Старфоршире. И, пожалуйста, хотя бы напиши мне, когда вернешься. Такое вот у нас начало. Так, что у нас тут? Сувениры, гарпун, которому убили Питер Керри. Прикольно. Это что, хроника? А, Питер, так, так, так, так, так. Так. Что, проверили? Ну у нас все зашибительно, все правильно. Мы молодцы. Так. Все, мы все вот это вот посмотрели. Мы, мы большие молодцы. Что у нас взять? Ну-ка, что у нас там? Так, месть гарпунчика. Чудовищное убийство бывшего капитана Питера Керри. Не понял. Короче, а, а, ха -ха -ха, блин, игра решила за меня, она решила закончиться и вылетела нафиг ко всем чертям. В общем, блин, черт, я, конечно, сейчас попробую перезагрузить, поэтому не удивляйтесь, вообще ничему не удивляйтесь. Блин, она что-то у меня сегодня, сегодня как-то, да, дурит как-то, не, не особо хорошо она себя ведет сегодня. Давай, загружайся, игра, я, конечно, я ее сейчас попробую. Я не знаю, как это так выходит. Что происходит? Она уже сегодня у меня вылетала, когда я ее в первый раз запускала, а сейчас она у меня решила вылететь на моменте с письмом. Я еще вот это вот дело не проходила полностью. Подожди, я надеюсь, оно... Да, исчез, вот, тайна исчезнут Я вот это вот еще не проходила самостоятельно, не проверяла, не смотрела ничего. Поэтому мы так вот чуть-чуть посмотрим, но далеко заходить не будем в сюжет, чтобы если вдруг что, я могла это перепройти. Так, так вот. Чудовищное убийство бывшего капитана Питера Керри, также известного как Черный Питер, раскрыто. Сведения, полученные с Котланд-Ярдом из надежного источника, недвусмысленно указали, у, указали на то, что убийца Питера Керри был Пабло Ковентаро. Это, короче, один из его подчиненных гарпунчиков. Вот помните нам, когда этот самый парнишка пацан притаскивал в список моряков, которых мы осматривали, ну за которыми они следили, то есть там в самом конце был вот как раз вот этот вот Пабло Конвентауо и была подпись типа умер, умер пару дней назад там что-то из этого серии. Тем не менее справедливое правосудие не настигло его, Конвентара был найден мертвым от естественных причин, вероятно, из-за раскаяния от совершения столь ужасного преступления. Поэтому, как бы, Шерлок просто ски... спросил на него вот эту вот все. Так, вот, месть гарпунчика, да. Все, все прекрасно. У нас еще там что-нибудь есть, интересно? Так, да, больше ничего тут нету. Так, ну мы собираемся куда-то. Он набирает себе кучу всякого барахла. Мы быстренько сейчас тут осмотримся. Опять же мы берем. будем? за нас, а миссис Хадсон, Тоби. Холмс, Холмс остановите кэп, пока я собираю чемодан. Мы опоздаем на поезд. Ну, давайте, короче. В принципе, мы все взяли, все, что нужно. Все, кстати, вон гарпун. Наверху. Видите, гарпунчик? Гарпун. Тот самый гарпун. Холмс, a... я возьму нам кэп. Выезжаем in на станцию через пять минут. Неделю спустя. Ну, так, сейчас быстренько пробежимся, чтобы этот видос не был, знаете, минут 20 минут. Ну, это как бы отв отвратительно. Хотя бы минут 40-45 пускай будет. Этот видосик. Тем более я вначале запуталась. Какая темная ночь. В зале ожидания было теплее. Поскольку, поскольку начальник станции сообщил, что поезд прибывает, нам придется долго ждать. Вот, наконец. Внимание, поезд прибывает на станцию. Держись подальше от края платформы. Я возьму сумки и ваш триклет и чемодан с архивом. А что, информация уже есть? Ну, Огни. Они погасли. Что-то произошло. Я не слышу звука приближающего поезда. Простите, сэр. Вы не объясните, что произошло? Я... Я не знаю. Это как если бы поезд растворился в воздухе. Холмс! Скажите хоть что-то. Быстрее захватим фонарь и посмотрим. А ты? Слишком темно. Только туман и рельсы, ничего больше. Нет смысла осматриваться ночью. Мы вернемся сюда утром. Следующим утром. Очень рано. Очень рано. Что, мы уже можем даже что-то о чем-то подумать? Нет, пока не доступают. Продолжайте расследование. Хорошо, хорошо, продолжаем. Все ну, замечательно. Well, again, вот мы снова на, на станции, вившим а Впереди длинный день. день. Начнем ваше расследование. Так, смотри, место исчезновения. Ага, ага, ага. Так, ну, давайте чуть-чуть осмотримся прям вот совсем. К подкрыть Ага, это тут мы можем переместиться. Это значит наша станция. Для начала смотрим то место, где еще поезд? Хорошо, хорошо, как скажешь. Не вопрос. Нам главное ничего тут не пропустить. Э, тут, тут, короче, стена. Так. Это у нас тоже не откроется, all, да? Ватсон? The... Что будем делать time? дальше, Холмс? Понятно? С тобой все ясно. О, вот тут дверь открыл, смотрите-ка. Так, Ватсон, не мешайтесь, пожалуйста. Позвольте мне тут походить, осмотреть все. Но я так думаю, тут не будет ничего такого особо сверхъестественного и интересного. Ага, тут тоже дверь открывается. Ага. Окей. Пацан, уйди нахрен. Опа. Железнодорожная карта. Эта карта нам пригодится. Прям так? Взял и снял с стены, ничего себе. То есть мы будем по этой карте перемещаться. Так, окружная карта железных дорог, найдена на остаться Ipshin. Осмотреть пути, где сейчас поезд. Да, мы сейчас все осмотрим. Так, мы проходим на сто процентов мы должны осмотреть прям все, все, все, все, все, все, все, все, все, все так. Что у нас тут? Это там где-то поезд был? Или с другой стороны, по-моему, да? А тут что? Так, туда мы пройти не можем, я так понимаю. Там кто-то сидит, кстати. Ну-ка, давай-ка к человеку. А, там несколько людей. Можем к ним пройти, я так думаю. Я просто боюсь на самом деле сейчас слегка где-то что-то пропустить. Очень бы этого не хотелось, потому что этот уровень я еще не изучала. Я полностью прошла только то дело. Вот, а вот это я уже прохожу самостоятельно сейчас. Уйди с дороги, пожалуйста. Сейчас давайте дойдем до этих ребят, попробуем с ними поговорить, может. А, это типа все иди уходишь, понятно. То есть, смотрите, я иду сюда, и у меня резко открывается карта. Все, я поняла. Разворачиваемся, тогда. Блин. А, хорошо, все, все, все, все, все. Я разобрала все не надо, все. Зато внезапно нашли карту. Та-да-да. -да. Так, все, выходим сюда. И идем по рельсам, получается. Нам нужно повернуть сюда и топать топать топать топать топать топать топать топать Поезд пропал где-то там. Интересно, а докуда мы доходили? Талант воображения позволяет представить себе предметы и события, но только в ограниченных ситуациях. This is the place where we saw the train Именно на этом месте вчера исчез поезд. и шпалы, ничего ничего необычного. Пустая бутылка, брошенный предмет, вероятно, из поезда. Вот это вот что такое? Так, тихо, сейчас надо навестись. Земля рядом с рельсами. На земле no no отсутствуют следы транспорта, транспорта или людей. Рельсы. Да, блин. вот. Рельсы не трогали, здесь нет ничего необычного. Ого. Нет никаких признаков того, что поезд проезжал по этой ветке. И никаких других следов. Вообще ничего. Здесь нет улик. Но отрицательный результат тоже результат. О, oh, oh, я вижу, к чему вы клоните? Нет улик, а вы улыбаетесь. Да, yes, Ватсон, yeah, я улыбаюсь. Загадка выглядит крайне многообещающей. Ой, блин. Что-то как-то... Как-то странненько. Может быть, это была эта самая... Ш -ш -ш -ш -ш -ш Повозка такая, вот, которую надо это, качать. Ах! Как она, дрезина? Ее просто сняли и унесли потом, я не знаю. Там с фонарями она была, со всеми делами. Они что ж тоже громкие? Так, туда пройти нельзя. Ать... Сразу предлагает выход. Окей. очень Так, тут что-нибудь еще есть? Вроде бы больше ничего. Ну, окей, я так понимаю, нам нужно возвращаться обратно. И заканчивать. Короче, да, сейчас мы придем. Надо еще посмотреть, во сколько это все дело было. Не было ли еще там в архиве, там порыться посмотреть, нет ли. Не было ли еще таких случаев. О, чувак, привет. Значит, мы с тобой пообщаемся. Раньше такого ничего не было? Скажи-ка, пожалуйста. Доброе утро. Позвольте представиться. Меня зовут Шерлок Холмс. А это мой друг и коллега Джон Вакс Ватсон. Да, я вас помню. Я начальник станции Эверетт. Вы здесь были вчера. Такой мистер Холмс, знаменитый детектив. Будьте расследовать, что произошло. Полагаю, что так. Это невероятно, что из пояс мог вот так исчезнуть. А если подумать обо всех тех бедняках внутри, пассажирах, машинисте. Так, ну давайте его, короче, осмотрим. Так, тут вроде бы ничего. Ну, погнали. Что такое? Седые волосы. Я вообще на шляпу наводила? Так, кнопочки тут что-нибудь. Так, значок смотрителя. Грязные рукава. Женат. Так, информация о поезде. Вы не могли бы нам рассказать о самом поезде? Ж, у ж, в нем не было ничего особенного, по крайней мере, ничего не вспоминается. У меня не особо сыпкая память. Однако, если пожелаете, вы можете взять отчет о составе поезда. Он в моем кабинете. Да, да. Всего доброго, друг, друг мой. Так, у нас появился персонаж. Вот он. А, ему лет 60. Долгое время был женат. Свежая грязь на рукавах указывает на частую работу в саду. Его почетный значок начальника станции свидетельствует о долгой службе. Выражает всем своим видом желание тихой и стабильной жизни. А? О! Так, у нас тут что-то появилось? Соберите больше информации об эс... Исчезнувшем поезде Ночная станция Ожидание поезда Невероятная загадка Холмс и Ватсон возвращаются с отдыха И попадают в самый центр тайны А чего бы собственно и нет Это же ведь Холмс Так а где его кабинет Это наверное вот там вот дальше да? Или это склад Это больше похоже на склад какой-то Надо его смотреть тоже Так, это деталь локомотива, запчасти. Может, его реально остановили, разобрали? Куча мусора. Колокол локомотива. Старый сигнал для кол... Что? Сигнал для локомотива, а. Запчасть. Это деталь от локомотива. Это помещение используется использует как склад. Так, нужно все хорошенько осмотреть. Прям каждый уголочек. Мы нашли запчасти. Тут какие-то для локомотива. Все вот это вот. Вроде больше ничего такого на полу. Ну, вроде, ничего такого больше нету. Нигде не вижу, по крайней мере. Ладно. Ох, ё-моё. Так резко-дерзко поворачиваю прям. Ох. Так, получается, его кабинет, значит, вот здесь, да? Господи, что это? Какие-то награды. Что это такое? Это Так. Вот, мешки с почтой. Путевые почтовые мешки. А, это все для почты. Хера себе. Кто бы мог подумать? Блин, надо заканчивать. Что-то у меня глаза устали уже. Я как бы... Блин. Что-то я, да, буду слегка. Надо заканчивать. Все, все Я не могу найти его кабинет. Где твой кабинет? Она осознавается. Так, может быть, какой-то вот с другой стороны... Там вроде что-то похоже. Вот это вот. Это билет. Билетики тут. Тоже карта какая-то. Тут что-нибудь. Припад. Ага. Telegraph. Телеграф. Тут что-нибудь. А, письменный створ... стол. Посмотреть. А, телеграмма. А телеграм. Новая I телеграмма. Думаю, следует встретиться Mr. с мистером Robinson. Робинсоном. <свят> смысле, а что это? А, сообщение всем станциям. Мистер Робинсон находится на станции а, Бридлингтон. Ага. Погнали дальше. Состав поезда взять. А, состав поезда. Вот состав поезда. А, маршрут. Ноттингем, Лондон. Типа ЛСВЖД... Номер 324. Состав локомотив, вагон для перевозки угля. Локомотив, вагон для перевозки угля. Угля, вагон первого класса, почтовый, специальный. Э, заказан мистером Робинсоном. Вагон второго класса. Так, это что? Спросить исчезнувший поезд имел следующий состав. Локомотив, так, так, так, так. Специальный. так, так, так, так Вагон второго класса. Так, ну как больше тут нигде ничего нету. внимательно все осматриваем. Так, ну окей, вроде бы мы все осмотрели. Ё, и тогда заканчиваем на этом. Нам уже как раз нужно отсюда уходить, встретиться с каким-то там э -э, мистером Робинсоном. Вот и уже продолжать наше расследование.